Возьмите, пожалуйста Девушка, Денис, а можно вас на секунду? Вы такая красивая, я бы хотел с вами познакомиться Если вы не против Ну, конечно, я красивая, я вообще... А ты-то что из себя представляешь? Прости, ты меня хочешь со мной познакомиться? Я с Москвы, а ты из какой вообще? Это СНГ какой-то, СНГ, да? Я из СНГ, да. Да, ну вот и видно. А ну, что ты со мной? Ты хоть не оденься так? тогда, прежде чем знакомиться с красивыми девушками с Москвы, ты хоть ну, приведи себя в порядок, я не знаю. Что ты листовки раздаешь? Что я должна А что со мной не так, девушка? Я пострижу. Ну ты листовки раздаешь, ты хочешь, Слушай, ты посягаешь на красивую извини, светскую любвицу. Нет, на... нельзя меня перебить. На... Короче, вот у меня вот такая пробка, железная. Блядь. Я постоянно хожу в ванну и потом ее вот так вот выковыриваю, потому что она глубоко вот залазит туда. Я в рот ебал того пидораса, который придумал вот так это, блядь, крутить. Два месяца блядь, моюсь нахуй с ножом в ванной. И здесь точно так же, вот так его выковылил постоянно. А он, глядя, вот так работает. Лайфхак, видали какой тут вреут? Вообще, если у тебя ноги грязные, вот, нехуй грязь в подъезд тащить. Так вот, раз. Ноги почистил. Бля. Тоже себе такую сделаю дома. Бля, возле подъезда. Заключаете с нами контракт на 3 месяца в авто. Оплата 800 тысяч в месяц. Вас везут на самолете. 8 часов. Прилетаете в место расположения. Получаете теплую одежду. И ваша задача ходить наблюдать за пингвинами. Ну, так как эти птицы неуклюжие, когда пролетающие самолеты летят, они поднимают голову и опрокидываются на спину, лежат вверх крыльями. Ну, вот, суть работы заключается в том, что вы ходите и целый день их поднимаете. Список доставляется, условия хорошие. Звоните, связывайтесь. Нет, спасибо. Я уже устроился на ипподром без зубым коням все наживать. До свидания. Что у нас с на балконе делает? Ну, она просто вяжет. Что она вяжет? Шапку и шарф себе, чтобы холодно не было на балконе? Зачем? Ну, она вяжет, ее надо заморозить, она не перестанет. Так она вяжет, чтобы согреться. Убери ее с балкона, вон туда положил. А вязать. Ты что, мама, в детстве не, не покупала плохую хурму? Ну, на балкон-то она ее не убирала, зачем? Ну, она вот, если плохая хурма купилась случайно, она вяжет, ее надо заморозить, разморозить, и она будет сладкая. Да, издеваться я а еще заморозилась, а потом еще повязала немного. <свят> так вот почему я некрасивую шапку в детстве носил. Вот, связала мне! Ой, больше, Маша, не беси, да поможет мне об обеде да услышать. Боженька, тебе стой. Я стою, стою, стою, стою. Здравствуйте, у меня красавчиков тут немного. Снимаешь здесь? Я сейчас снимаю. Так уйди отсюда тогда. Так. так я себя снимаю, какая разница? Я себя снимаю, видите, фронталка. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Меня не будет в этой грязи, понимаете? Я опускаться не буду. Блять, он идет ко мне это плохо. Я прикинусь стеной спокойно. Я стена не идет Я стена и кирпич. И кирпич я снег. Я блять плинтус спокойно. Бля, он прям по-моему практически рядом со мной. Я нюхую всегда. Я, у меня просто так ничего не проходит. Я обязательно не ухаю. И все равно попадаюсь. Слушайте, у меня настолько давно не было девушки, что я прошу Бога, если он существует, подать мне хоть какой-то знак, потому что. Я да хочу, мне... я, хочу бегать. я хочу трахаться! Спасибо. А, ну понятно, что Наташа. Снимите шурты, а! У тебя ног-то нету, уже не косточки. Ходит, блядь, ковыляет. Серёж, ты хороший? Твоя улыбка – это нечто. Серёнь, что? Боже мой, какой ты разговорчивый. Ты еще разговаривать умеешь, Серёнь? Что? Ой, спой, мой, мальчик, спой мою песенку. Спой, сынок. Спой. Спой. Спой, сынок. И, ну конечно, вот он потухший стоит. Жесть. Смотри, сейчас приковаю, смотри. Оп. Если вас спросят, что такое Москва, покажите им вот это видео вот, одна страна Москвы, другая. Мерседес! Иди нахуй! Ну и хуй с ним. Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь? Иди нахуй! Что, простите? Иди нахуй! Они чешут не вот так вот, не вот так вот, а вот так. Купила в светофоре колбасу, вот такая, не только у нее. Вот, этикетка висит на шнурке. Элитная, из мяса птицы 800 грамм. Вот эти 800 грамм стоят 119 рублей. Попробовала, замечательно. Рекомендую.